Сегодня наша компания участвует в выставке и мы выставили свои экспонаты, свои автомобили BMW i3 в одном из самых дорогих, самых красивых и современных торговых комплексов. Выставлено было три модели. Это электромобили BMW i3 в полной комплектации. Вот такие три красавца, действительно эксклюзивные Такие вот автомобили, эксклюзивные технологии, абсолютно экологичный автомобиль, совершенно не слышно его в движении, заряжается просто от обычной розетки в 220 вольт. В общем, мы сегодня были в ударе, как говорится, огромное количество людей получило от нас информацию, ну и, конечно же, вызвало интерес. Ну, а мы продолжаем развиваться и, конечно же, приглашаем наших дорогих инвесторов участвовать в покупке вот таких автомобилей ну и конечно же получать свой пассивный доход до следующего видео